Друзья, всем привет! Аккала потихонечку запускает и внедряет свой DeFi Hub на Polkadot. И в этом видео разберем, что уже есть, что имеется, да? И какие фишки и плюшки мы можем с вами получить, как ранние пользователи. То есть люди, которые протестируют данную платформу, мы можем получить с вами эксклюзивные NFT и также поучаствовать в розыгрыше 1 миллиона монет Аккала, которые будут раздаваться... Тем людям, которые будут предоставлять ликвидность на данной платформе, одни из первых. Ну и, конечно же, разберем вообще, как здесь все работает, потому что каждый день что-то пиляет, добавляет, естественно, система еще не работает на полную силу. Здесь много еще чего нет будет добавляться, но все же будем разбираться на том, что имеет. Кому данное видео может быть полезным, интересным, присаживаемся, поехали. Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одну из первых сначала кидаю сюда, а потом все транслирую на YouTube. Поэтому, друзья, присоединяемся. Буду рад видеть каждого. Итак, сразу скажу. Может, понятно, что я могу многого чего досконально не знать. То, что я изучил информацию. Я сейчас ею поделюсь. Если где-то у меня будут ошибки, да, там, и вы больше знаете, чем я, буду благодарен. Пишите об этом в комментариях свои какие-то дополнения. Нюансы, и мы вместе таким образом будем разбираться и лучше понимать саму систему. Вкратце, друзья, кто не знает, Акола – это мультичейн DeFi hub на Вот Вкратце, простым языком, кто может знать, в сети Binance Smart Chain есть Pancake Swap. Да? Он один сейчас в DeFi секторе, где самая огромная залоченная ликвидность. И вот ACAL то же самое, может даже больше, в принципе я на это надеюсь, будут делать в сети Polkadot. То есть мы можем здесь и стейкать, и фармить, и предоставлять ликвидность, и зарабатывать, и брать деньги под залог. В общем, с развитием, я думаю, здесь очень много будет чего интересного, фишек, плюшек, которые предоставляют нам, по крайней мере, я уверен, хорошую платформу и возможности для заработка. Тем более, Акала уже сделала свою монету IOSD. То есть ее можно даже чеканить в этом видео, мы посмотрим. То есть она привязана к доллару и в сети Polkadot это будет э, монета, которая привязана к доллару. Она будет называться AUSD. Так вот именно Acola э, ею как бы и занимается. Это очень-очень хорошо, своего рода как печатный долларовый станок да, в сети Polkadot. И теперь самому интересному давайте посмотрим. Они предлагают сейчас, как программа раннего внедрения, сделать некоторые вещи на этом обменнике и мы с вами можем заработать какой-то эксклюзивный NFT. Чем он будет полезен, сколько он будет стоить, к сожалению, не расписано, но я более чем уверен, может какие-то плюшки, а может даже и денежное вознаграждение он может принести или будет какой-то иметь весомый вес на этой платформе. Так вот, у нас есть время до 28 марта сделать одну запись передачи DOT в через мост в сети. Сейчас мы это сделаем. Сделать одну анчейн-запись чеканки доллара США. То, что я говорил, можно чеканить IOSD. И сделать три анчейн-записи операции Vakala Swap. То есть мы можем либо просто что-то купить, продать, либо предоставить обеспечение ликвидности. То есть это все учитывается. Таких нужно три операции. Сейчас с вами мы к этому быстренько перейдем и посмотрим, как это можно сделать. И сразу, не отходя от кассы, скажу, что Акала разыгрывает 1 миллион монет, ну, то есть выделенные из казны, если мы с вами предоставим ликвидность для таких пар, как LC DOT и DOT, LC DOT и AUSD и Акала AUSD. Вот будет три пула и вот такие вознаграждения в первый месяц, 50 1000 АКОЛА пойдет на пару LC DOT, LC.DOT, LC.DOT IOSD тысяч АКОЛА и АКОЛА IOSD тысяч пойдет э, в первый месяц. В следующем месяце будут уже новые вознаграждения. То есть, чем больше мы залачиваем, тем больше мы можем заменить э, токены АКОЛА. Как бы дополнительное вознаграждение. Бонус, да? Мы сегодня с вами тоже разберем вот эти две пары. LC.DOT и LCD IOSD. А Акала IOSD, к сожалению, не разберем, потому что она откроется только завтра. Но когда вы увидите, как предоставлять ликвидность к этим двум парам, я думаю, вы уже без меня разберетесь, как делать с третьей парой Акала IOSD. Делаем одну запись передачи DOT в Acala. Естественно, вам нужно иметь свой Polkadot.js, то есть здесь без Polkadot.js пока по крайней мере, сейчас у вас не получится на платформе АКОЛА работать. В будущем, я думаю, будет доступно подключение и другими кошельками, такими как Metamask, например. Но сейчас вам нужен кошелек Polkadot.js. С любой биржи вы перекидываете сюда Доты. Вот, к примеру, у меня там есть на счету 10 Дот. Все, мы идем на АКОЛА, и нам нужно нажать мост, Bridge и перевести сюда Доты. Смотрите, сразу выскакает вот такое окошко что вы должны согласиться с тем, что мы доты отправим сюда в обменник в одностороннем порядке. Что это означает? Означает это то, что мы не сможем, к примеру, сегодня или завтра вывести эти доты. Они будут здесь и мы можем ими только управлять, закидывать стейкинг, предоставлять ликвидность. Это зависит не от Акалы, потому что в одностороннем порядке открыт мост, пока полка дот не доделает там последнюю версию какое-то обновление, вот оно, XCM называется, вот когда они сделают, тогда уже будет работать в двустороннем порядке. Насколько это там на неделю, на месяц, на два, я не знаю, когда обновление будет в полкодот в самой экосистеме. Поэтому имейте в виду, чтобы вы сюда не закинули доты там больше, чем нужно. Да? Можете вообще один дот перекинуть для выполнения условий, да и все. Потому что если вы участвовали, к примеру, в парачейных, то у вас здесь есть LC DOT. Ну и также самое ACOLO. Так, здесь мы согласны. Вот у нас стоит сразу полка DOT с сети полка в сеть ACOLO. Сразу видите, здесь вот вы подключаетесь к кошелечкам, если у вас несколько. Выбираете тот, на котором есть доты. Вот я подключился, и у меня показывает баланс там 9.29. Это с учетом того, что на счету должно остаться 1 и 1 дота. Несгораемое число для активности кошелька. Но если я эту галочку уберу, к примеру, то я могу списать все под 0. Таким образом у меня через время кошелек полкодот станет неактивный, но он активируется тогда, когда я опять туда переведу свои доты. То есть вот такая здесь механика. Ладно, мы ставим активным, нажимаем сколько? Макс. Нет, давайте вот 9 дот переведем. Комиссия у нас составит 0.015 DOT. Нажимаем «Трансфер» и вводите свой пароль от кошелька Polkadot.js. Все, буквально где-то секунд 30 прошло. Видите, баланс пополнился. Вот здесь можете нажать на «Баланс». Это покажет, что у меня на кошельке 53 монеты Акала, ликвидных DOT 19, LC DOT. И вот появились DOT, то есть оригинальные. Их 9 штук. Все, ребят, для NFT первое задание, вот это, мы сделали. Идем, для, э, идем на второе задание. Одна анчейн запись чеканки для доллара США. Что это такое? То есть нам нужно заминтить AUSD. Э, то есть не купить его просто на свапалке продать, к примеру, DOT, а именно заминтить. Вы можете сделать это на минимальную сумму там, в одном порядке и сразу, например, в другом. Почему я говорю о другом? Потому что вот эта вся история, она очень рискованна. Смотрите, я выбираю, вы можете это сделать через LC DOT и через DOT обычный. Я, к примеру, через DOT делаю. Смотрите, нажимаю Next. Смотрите, почему я говорю о рисках? Потому что если мы хотим заминтить на один DOT, к примеру, да, IOSD, и хотим получить там 10 долларов. В таком случае у нас, друзья, что происходит? Мы берем вот эти доллары, мы отдаем свою криптовалюту под залог, а доллары берем как бы под проценты, да, то есть это в принципе та же самая, как торговля есть на фьючерсах, то есть очень рискованная история, так, там, к примеру, маржу там берете, кредитное плечо, ну все, эта система похожая, так нам сразу пишет, что если мы с одного дота берем 10 долларов, а цена у нас сейчас оригинального дота 18-23 показывает, то у нас будет ликвидация. Мы потеряем свой один дот, если цена упадет дота до 16 долларов. Понимаете? Поэтому я не рекомендую с этим играться и вообще например, пользоваться вот ликвидными дотами. Здесь кто участвовал в краудлоне, есть lc да? Вот они у нас. Эти LC-DOT они у вас служат залогом того, что вы вернете свои, те оригинальные дот через два года, которые молочили за парачейные. Так вот, этот обменник, кто не знает, как им пользоваться, и не дай бог вы там решили попробовать поднять кучу денег, и вы этого не умеете делать, рынок пошел против вас, то, скорее всего, вы быстренько здесь деньги потеряете, и через два года, естественно, вы не сможете вернуть свои дот. И это... Очень небезопасно. Поэтому имейте это в виду. Если хотите там чеканить и что-то делать, делайте это на живые там деньги. Возьмите вот как я DOT закинули 9 там, DOT для пробы. Просто попробовать как все это здесь работает и играйтесь. Если вы начнете там LC дот там все делать, можете ими прокрутить, но сразу верните их обратно. Потому что если цена пойдет вниз, то вы понимаете, может вас ликвидировать. Поэтому я здесь рекомендую, к примеру, если берете там один дот, ставите, то выбрать здесь 5, да, AUSD. И таким образом цена, если дойдет до 8 долларов, тогда уже вас ликвидирует. То есть риски еще меньше. Если возьмете там 3 за 1 доллара, то по цене 4.8 вас ликвидирует. То есть, понимаете, да? А на вот эти доллары, которые вы сейчас можете брать, вы, естественно, можете покупать ту же самую криптовалюту в обменнике, которая будет э, загонять в ликвидность под проценты и делать ставки, стейкинг. Поэтому здесь такая история. Вроде и хорошо можно заработать, да? Потому что мы берем как бы под залог своей криптовалютой доллары. Но если мы не понимаем, куда идет рынок, рынок провалится, и дот упадет, к примеру, даже к 5 долларов, то вы же понимаете, вы потеряете, вот, собственно, то количество дотов, которое вы сюда закинете. Все, смотрите, минимально для чеканки нам нужно 20 IOSD, да? Поэтому я сколько? предоставлю 4 монеты дот. И запрошу 20 долларов. Да, давайте даже 30. Все равно я потом назад заберу. И вот цена, если дойдет до 12 долларов, то, соответственно, я потеряю свои 4 дота. Но пока цена будет в этих значениях или больше, естественно, вот этими 30 долларами я могу управлять. Я на них смогу купить токены любого там другого проекта, либо предоставить ликвидность в форме там стейкинга ну, под какой-то процент. Сейчас мы дальше посмотрим. Все, нажимаем Next, нажимаем Confirm и подписываем транзакцию. Все, видите, да, нас поздравляет, Мы отчеканили AUSD и вот на страничке страничкой у нас есть баланс. У меня есть теперь 53 около, есть 30 IOSD, есть 5 DOT, потому что 4 мы заметили, и 19 у меня ликвидных DOT. Здесь сразу хорошо, что показывает нам количество, да, и какая цена, и какая риск, как, ну, если подходит цене ликвидации или нет. И мы с вами сразу можем заметить еще, например, здесь можем... Дот там задепозитить, вывести, когда мозг там заработает. И здесь payback, то есть мы можем обратно, назад вот это зачеканить и забрать свои вложенные доты. Пока там цена, к примеру, не ушла. Все, друзья, мы отчеканили. У нас уже есть два действия. И переходим к третьему действию. Нужно три ончейн записи. записи. Либо три раза свапнуть, либо предоставить ликвидность. Давайте с вами идем вкладочка swap. И вот здесь, видите, у меня баланс. Вот мы отчеканили с вами 30 USD. Мы можем с вами купить за них даже LC.DOT. Смотрите, давайте переверну вот так, да, и чтобы вы понимали, сколько стоит LC.DOT. Оригинальный DOT стоит 18.25, а LC.DOT стоит 13.19. Давайте даже, кстати, выберем оригинальный DOT. еще раз переставим. вот. Нет, давайте вот так местами поменяем. Вот у нас есть LC.DOT. Мы за один LC DOT ликвидный, который нам дают там, на поручение, мы можем взять оригинального 0.7. Это к тому, что часто задавают вопрос, а сколько будет стоить там LC DOT. Так вот видите, как я и предполагал, он не будет стоить один к одному. Но в принципе со временем, если соберется нужная ликвидность, может цена его будет повышаться. Я этого точно не знаю, но в принципе я думаю так может быть. И как раз вот этот LC DOT, он служит и того, что через два года вам вернут те доты, которые вы залочили там под АКОЛу. Если вы залочили, к примеру, как я, там, 21 дот под АКОЛу, то у вас на счету должно быть 21 LC -дот в тот момент, когда уже придет этот самый возврат средств. То есть, чтобы вы это имели в виду и не профукали свои LC -дот. В этой свапалке, естественно, будет очень много монет. Поэтому сейчас, ну, естественно, практически ничего нет. Завтра только АКОЛа появится. Вот, поэтому, ну давайте сделаем свапалку. Ну мы отчеканили там USD, вот. А, давайте на 10 долларов купим того же, ну я не знаю, Dota что ли. В принципе, выбор небольшой. Все, на 10 долларов мы покупаем 0.055 дота. И нажимаем swap. Все, операция успешна. Нажимаем Mint USD. Видим, у нас 20 около осталось. И Dota добавилась 5.5 теперь. Дальше идем же на тот самый свап и нужно предоставить ликвидность. Мы сделали один свап и сейчас предоставим две ликвидности. Таким образом мы сразу закроем полностью все условия, которые нужны для получения NFT и сразу сделаем две пары. LC.DOT и LC.IOSD, чтобы получать награды в Акалах, да, участвовать в бонусном пуле. Все, зашли в swap, нажимаем вот здесь ликвид. Здесь мы э, давайте выбираем... Выбираем LC.DOT IUSD. И вот я пишу на все IUSD, то есть 20 долларов с меня спишут 1.5 LC.DOT. Ну, по тому курсу, сколько стоит LC.DOT. Да, мы помним, он стоит там 13 чем-то. Все, вот такая ликвидность сразу 50 на 50% автоматически у нас оформляется. И итоговой API 27% годовых. И нажимаем создать ликвидность. Кстати, если мы нажмем стейк, LP токенс, то наши токены сразу застайкаются. Если мы не нажмем, то нам придется идти еще вкладочку ORN, чтобы их застайкать. Давайте пока не будем нажимать, а нажмем создать ликвидность, подписываем транзакции. Все, ребят, мы создали ликвидную пару LCDOT USD. Теперь идем вкладочкой ORN. И здесь нам нужно подтвердить, нажать стейк, застайкать. И здесь выбираем max. То есть максимальное количество. Наша пара вот 39.49 получилась и нажимаем стейк. Опять подписываете транзакцию. И видите, у нас уже перешли сразу в стейк баланс 39.49. Все, операция успешна. И здесь вы можете видеть, что под 27.53 годовых мы с вами закинули пару IOSD LC DOT. Здесь если мы нажмем детали, мы будем получать возможность увидеть, что мы... Закинули 20 USD, ну, видите уже чуть меньше и 1.5 LC-dot, которые у нас будут как бы умножаться. И вот здесь видите АКалла. Каждые 5 блоков, которые будут заканчиваться, у нас будет насыпаться вознаграждение. Чем больше вы, конечно, застаикаете, тем больше вознаграждение с бонусного пула вы здесь будете в Akalo дополнительно получать. И нажимая кнопочку CLAIM. Вы будете их заклеймивать, и у вас они будут попадать вот сюда, на ваш баланс кошелька. Я думаю, с этим тоже все понятно. Если вы хотите отстейкать, нажимаете стейкинг, нажимаете здесь ма макс нажимаете on stake, подписываете операцию. И таким самым возвращаетесь вы к тому, к чему пришли. Да? Забираете свои iosd и забираете свои lc-dot. В общем, вот этих всех движений, которые мы сделали, нам хватит с вами поучаствовать и в NFT. И также, если вы хотите оставлять здесь в стейкинге всю эту историю, то получать бонусное возрождение в виде аколы. Дальше, давайте зайдем в swap. Да, предоставим ликвидность еще для LC, DOT и DOT. У меня вот есть 5 DOT осталось да, на все. И... LC DOT у меня там 18 есть. Я беру, давайте, на 5 DOT. Оригинальных у меня спишет LC DOT 6,7. То есть вот такая пропорция, да, и создадим ликвидную пару. И сразу я хочу, чтобы у меня эта пара поставилась в стейкинг автоматом. Чтобы я не делал лишних телодвижений, процент здесь, видите, намного меньше. 7,68 годовых. Нажимаем ADD. И подписываем транзакцию. Все, теперь идем к вкладке «EARN». Нажимаем «Детали». И видите, у меня здесь автоматически уже пара стоит в стейкинге. То есть не нужно вот этих телодвижений. И также же само здесь будем ждать вознаграждения с бонусного пула по программе «1 миллион». Да? Завтра еще «Акола» упадет. Я еще закину свои «Акола» «IOSD». Здесь еще больше бонусный пул. И так они будут выдавать вот эти все награды, пока бонусный пул в размере 1 миллион Акала не закончится. Я думаю, с этим, друзья, тоже все понятно. То, что касается Акала. Как мы видим, очень-очень еще мало чего есть. Работает все, можно сказать, медленно. Но... В принципе понятно и то что они каждый каждый день я вижу ну как бы яма сессии проводят и твиттере обновления и все добавляется работа действительно идет и это самое главное что не может не радовать вот надеемся в скором времени мы уже полностью увидим их Максимальный функционал полностью, они добавят сюда возможность подключаться и другими там кошельками, чтобы привести еще больше ликвидности, потому что эта платформа, она совместима будет и с Ethereum, естественно, и полностью заточена под DeFi. Поэтому я думаю, здесь много еще чего ждет интересного. Я рекомендую наблюдать как минимум.